вот у меня часто такое явление было в свое время, из-за того, что у меня такое лицо доброго человека, у которого запросто можно занять деньги. Ну, я, если честно, никогда и не отказывал. Сам голодный был, но деньги занимал. И каждый раз люди, которые хотели, хотели у меня занять, каждый раз такие люди появлялись вновь и вновь. Ну, и в какой-то момент я понял, что мне никто не отдает и как-то ко мне позвонил человек алексей и говорит андрей андреевич можно у вас занять денег я говорю нет он говорит почему ну, ты не поверишь но когда я занимаю деньги мне их не отдают никогда Он говорит ну я отдам я говорю нет я уже не хочу это не дело в тебе это дело просто мое уже я не верю что мне можно отдавать поэтому я считаю что я занимать больше не буду и я теперь не занимаю